Друзья, вот такую вот я бурен увидел а, несколько площадки а, Я сам в шоке смотрел в окно и увидел такую вот красоту всегда на районе, в Московской области. И сюда вокруг а, город, а, район такой. телята и пару коров, это тоже они будут ролики, поэтому ставим такой жирный лайк. а чьи коровы ты? Да. А? Чьи коровы гладили, да? Да. А маленького. А... Он, он, он, он, он, он. Я вообще что-то посмотрел, так это в центре города, вроде цивилизация, и коровы ходят, гадят, все обгадили. Что прям подходили, и гладили, да? да? Но они правда убегали. А, они убегали. Хорошо не наоборот, потому что бывает такая реакция. А? Обалдеть вообще. Я на YouTube. до вот, да. а 3000, пока. 3000. Да. пока. 3000 а, спасибо. Да, спасибо. Да? Город. И прям коровы среди города Му -у -у. друзья такое бывает смотрите сколько Ах. вообще жесть же и горобовые они вот посутся помогают травы смотрите Поэтому вот так вам больше никто не покажет что да. в городе московская область и не сама москва московская область да. поспись корову смотрите какая бурем друзья Мы тут все изградили, правда вон изградили тоже видите поближе покажу тоже вот такие плюхи по всей по всем этим тротуарам друзья это еще дорога смотрите а бурелка решила попить стилятами видите как интересно Я думаю подойти ближе или не стоит или она может и меня так э, бодануть видите по детской площадке гуляют коровы смотрите Я думаю больше вот такого нигде друзья не увидеть Вот, видите, про что я вам и говорил. Удобряют асфальт, друзья. Асфальт тоже нуждается в удобрении. Чтоб на нем цветочки росли. Вернее, сквозь сквозь асфальт. Друзья, а вот это вообще безобразие. Чего натворили эти коровы, а? Эти вот плюхи на детской площадке, друзья оставили удобрили детскую площадку скажем так это бесплатное удобрение давайте поближе наверное, подойдем она нас не укусит смотрите какая корова большая деревенская и вот такая же куча тоже большая и деревенская Смотрите, как она пасется, помогает, а, как это правильно сказать, а, как газонокосилка работает. Не нужны тут бригады с а, стримерами для травы, в принципе все вот это вот а, коровы, коровы. Наверное, здесь поблизости где-то или ферма, или Хотя я здесь живу уже лет 6 и не слышал ни про какую мерку, ни ни про какое увози. Или здесь есть неподалеку дома частные. Может быть. Они, вернее, видите, сколько их они где-то кого-то связались, избежали. молодежь была. у нее самое лучшее место корова выбрала друзья смотрите такие детишки уже смотрите автомобиль молодежь а что вы их уже гладили да Да? да? И чё они как? Убегают. Убираю. Да. Вот, детишки Убегают. Уберем, потом поближе пойдем. Ролик, друзья, а сам по себе пришел на канал. Нашка на с вами видел запись. А че корову-то, молодежь? Мы хотим а, а, мы а чьи корову? Я не знаю. А там есть какая-то маленькая ферма. Да. Да. Да, баранов там. всех телят. так что друзья с вас жирный лайк по можно даже авансом и пару а можно и не пару, побольше комментариев Чтобы видеоролик продвигался и э, попал в рекомендации Может еще куда-нибудь На главную страницу Ютуба Я думаю, такое не каждый день видишь. Так вот, друзья Люди ходят Видите, тут даже у них есть водопой, нужно попить воды. Когда, кстати, мешают коровам они, они могут не такая, короче, друзья, картина.